Друзья, всем привет, я снова приветствую вас в новом видео, нас приветствует стандартная составка, она говорит о том, что все, что будет написано в этом видео, это лишь плод фантазии автора, вы можете ей следовать, можете не следовать, в любом случае все действия, которые вы принимаете на рынке, касаются только вас, и это ваши финансовые решения. Но я могу вам рассказывать свои мысли, делиться мнениями. Итак, в одном из моих видео, я надеюсь, ссылочку я вставлю в обзор, был, была история о том, что инвестировать в банковскую систему довольно выгодно, когда вы имеете в виду рекапитализацию процентов. А вот здесь в табличке Excel я посчитал специально, что получается при инвестировании в банковскую систему. Сейчас на сайте банки.ру, это ни в коем случае не реклама этого сайта, просто информационная система, да? мы смотрим с вами на банк ВТБ и видим, что банк ВТБ является довольно стабильной банковской структурой в него можно инвестировать и вот вклад под 8,5% годовых будет работать у вас следующим образом если вы инвестируете 120 тысяч рублей сейчас мы с вами немножко отформатируем так чтобы оно смотрелось правильно 120 тысяч рублей в этот банк то в итоге по истечении 10 лет вы получите сумму в 271 тысячу 318 рублей. Это 126% за 10 лет. То есть 1261% годовых. Интересная история получилась, когда я считал при дополнительном вливании ежегодном. В, на вклад и получилось что эта табличка вот ниже представлена получилось что процент а, размывается за счет а, инвестиций которые вы а, вносите что пол что я хочу сказать относительно стандартного вклада когда вы не добавляете деньги на счет у вас а, 126 процентов годовых когда вы ежегодно в течение 10 лет до вкладываете до инвестируете то процент у вас становится и средний годовой хуже чем э, процент э, в первом случае почему так происходит все очень просто друзья вот эти вот проценты вкладу которые ежегодно поступают на ваш счет для рекапитализации просто размываются новыми суммами которые вы до вносите на свой вклад я немножко <coughs> поэкспериментировал посчитал что будет если первые два месяца инвестировать и догнать сумму инвестиций до примерно той которая сейчас защищает агентство страхования по вкладам а, получается что средний доход будет 1172 процента годовых что в принципе уже интереснее да но а, хочу как бы заранее вам пояснить что игры с процентами ну, в принципе такие что как бы никого не обманешь если вы хотите показать проценты по инвестициям, да, то первый вариант инвестирования, наверное, самый лучший для вас. Если вы хотите реально прибавлять в деньгах, то используя инструмент банковской инвестиции, как бы вы понимаете, что происходит. С вашими инвестиционными деньгами теперь давайте с вами рассмотрим немножко другую систему инвестирования вот допустим если в банке мы с вами видим максимальную процентную ставку 8 и 5 процентов годовых давайте с вами поговорим о следующем инструменте инвестирования это облигации Облигации – это ценные бумаги, которые выпускает некий имитент и по, по которым он отвечает перед держателем облигаций тем, что в означенный срок он возвращает как минимум возвращает а, номинальную стоимость ценной бумаги. Облигации делятся на дисконтные облигации, облигации с фиксированным купоном. С плавающей процентной ставкой и облигация с амортизацией что нам интересно нам интересна облигации с дисконтом и облигации с фиксированной процентной ставкой как мы с вами ищем эти облигации в интернете да все очень просто есть куча сервисов которые позволяют трейдерам и инвесторам анализировать э, системы, которые есть на рынке, в частности системы по облигациям, листинга по облигациям. Смотрите, если мы с вами выберем э, ОФЗ, это федеральные займы, да, и посмотрим с вами на доходность, она около семи с половиной процентов интересно ли нам это относительно банка не очень интересно но при этом качество этих облигаций очень высоко то есть обязательства федерального займа ну можно быть на 99 процентов уверенным что дефолт по ним не произойдет и вы получите то а, во что вы инвестируете, да? Есть корпоративные облигации. Здесь а, процентные доходности гораздо интересней. А, сейчас обновится график и мы с вами это увидим. То, что он долго обновляется? Еще раз щелкаем. Ага, вот, супер. Отсортируем по доходности. А, смотрите, вот доходность в 7 миллионов процентов. Друзья, это надо понимать, что это высоко рисковые инвестиции. То есть, вполне возможно, что имитент находится в дефолте и вполне возможно что он просто не выплатит обязательства в, хорошем, в лучшем случае он вернет номинал бумаги в худшем случае ничего из этого не выйдет то есть мы снижаем риски по инвестированию в облигации и смотрим с вами доходность ну, порядка там 17 процентов да? это как бы интересные моменты здесь могут быть достаточно э, хорошие имитенты вот к примеру росбанк опять же я не рекомендую сейчас смотреть и бежать покупать эти э, облигации просто мы с вами рассматриваем графическое состояние да, и видим что Есть процентные ставки гораздо выше, гораздо выше, чем банковские. Другое дело, что надо понимать, как делается и делится купонный доход и как правильно приобретать бумаги с дисконтом. Об этом я рассказываю на своих курсах, на которые вы можете записаться, пройти все. Вся информация будет uh, по ссылке под видео, но да, бог с ним. Значит, мы с вами видим, что на 15% риски снижаются по имитентам. Да, и мы с вами в эту же табличку можем, сделать копию листа... 4 создать копию Оп. это не обучение по excel это я просто забыл некоторые функции так как excel не основная программная штука в которой я работаю и здесь мы с вами меняем процент 15 процентов годовых мы с вами ставим растягиваем на 10 лет я вас уверяю друзья Каждый год можно найти достаточно качественного имитента, в котором процентная ставка будет достаточно высокая. При этом, если вы посмотрите интервью например, Олега Тинькова, банка Тиньков, да, он выпускал свои облигации, когда начинал под 16% годовых. Это были очень неплохие сделки, потому что банк а, работает и отвечает по своим долгам и обязательствам. Смотрите, сразу же дивиденд, а, не дивидендная, купонная доходность у нас по облигациям гораздо выше банковской. Это не странно, да, потому что 8,5% и, естественно, меньше 15%. Если мы ставим таблицу при реинвестировании у нас опять же снижается э, процент внутри годовой средний процент но я хочу обратить ваше внимание на то что этот сниженный процент уже э, ну по крайней мере в три раза превышает инфляцию официально объявленную ЦБ. Друзья мои, это о чем-то да говорит, что инвестирование в облигации гораздо более безопасно по степени рискованности, чем акции и фьючерсы и форекс, а, но при этом вы обгоняете а, при ежегодном инвестировании и рекапитализации процентов вы обгоняете в три раза как минимум официальные данные по инфляции. Это значит, что ваши деньги уже в этот момент работают на вас. Не будем говорить вот об этом случае, да, потому что мы рассматриваем инвестиции постоянные. Эти деньги работают на вас. Я хочу обратить ваше внимание. У всех есть вопрос, как заставить деньги работать на себя. Все очень просто, друзья мои. Надо брать калькулятор, надо брать финансовые рынки и учиться работать на финансовых рынках. Всего хорошего. До встречи в следующем видео. Надеюсь, это видео было для вас полезно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Здесь будет еще много всего интересного. Всего хорошего.